Однажды у мудреца спросили, кто величайший из всех полководцев. Он указал на обычного кузнеца. Ему ответили, он всего лишь кузнец. Да, согласился мудрец, но если бы был полководцем, то величайшим в мире. Мог бы я сделать бизнес до завтра. Но вы же знаете, как делается бизнес в России. Во-первых, стартовый капитал. Кто мне его даст без знакомств? Второе, знакомство, где их взять. Ну и третье, наконец. Сделаешь бизнес, поднимешься. А потом хоп, наехали рекетиры и плакали денежки. Так что бизнес я сделать мог бы. Но не здесь и не сейчас. Бизнес? дано ну его бизнес.